Всем привет! Сегодня я бы хотела поделиться с вами своей песенкой, которую я написала летом 2019 года, дописала ее где-то в сентябре. И вот это с виду такая добрая песенка, но она таит в себе вселенскую печаль. Сначала о плохой погоде, потом о любви, потом о смерти. Такая вот. Приятного прослушивания. И наступили холода и нечего делать, как всегда. Холодно, но с тобой летать по свету. И потускнели все цвета, и хочется южного тепла. И не хватает красок места. Если были на земле розовые пальмы во дворе, если бы цвели всегда даже в декабре, но ничего мне растет, мир замирает, вот и все. Хочется быть Стаски, ау, ау, ау. Весна, и я смешная отосна Открываю мир безумных красок Порвалась струна и Я играю до темно Не хватает твоих нежных лосок Мы всегда чего-то ждем, чего-то не хватает нам и мы поем, мы всегда чего-то ждем, когда-нибудь мы уйдем. Oh oh oh oh oh, oh. oh. oh. oh.